Некоторые думают, что женщина с ребенком меньше шансов имеет жениться, чем мужчина один. Это факт. Но... Поймите такую вещь, что карма висит на мужчине, который бросил женщину с ребенком. Ну то есть карма висит там, где меньше ответственности, меньше обязанности. Человек свою ответственность бросает, дальше будет судьба его мучить. И обычно мучает она интересным образом. Человек находит себе сразу, мужчина, который бросил жену, сразу находит себе очень красивую, как бы девушку такую, знаете, настоящий, хороший человек. Вот, и она духовная очень тоже, да. Вот. Она такая продвинутая вся. Мы с ней очень. И сексом духовно тоже занимаемся каждый день. Вот, все у нас очень духовно вместе с ней. Двоем с тобой, с тобой, ты да, я, любимая, любимая, бесценная моя. Вот. все нормально сначала. Но это только начало лета и нашей любви. Потому что у Бога свои планы. Он обычно так народ воспитывает. То есть первая стадия — сильное погружение от наслаждения отношений. Человек наслаждается, нехорошо. Ну вот. Вторая стадия — так грехи-то давит, то есть женщина -то мучает, там одна светленка насслезывает совершает. Грехи давит, а он делает ум такой святой вид, да, он лекции слушает, там асслезывай совершает, сырой, сырой пищи, только писает Марифхану, только курит -м -м -м -м, не во время пособ. Вот. Ну, в общем, почти святой. Следующий этап трудности, потому что грехи давят, и когда заканчивается период наслаждения друг другом, наступают трудности. Потому что, смотрите, ситуация такая. Девушка честная никогда чужого мужика не возьмет себе. Вот честная с честным сердцем девушка, она не вырвет из семьи мужика. Понимаете? Как кто вы не идете, что типа как бы Петька пришел к шубе, и, как бы Василий Иванович спрашивает, а где ты шубу взял? Он говорит, я на улице валялась на дороге. Он говорит, как она валялась, расскажи подробнее. Он ну, говорит, там мужик какой-то в ней запутался. Я ее не распутал. Как бы. А так валялась на дороге, шуба взял. Знаете? Так и тут как бы. Жена запуталась с двумя детьми, как бы я мужикан себе нашла, свободного. Ну, там немножко запутался с женщиной, с двумя детьми, еле распутала, понимаете? Вот. Не работает система. Бог ведь вот здесь прям сидит, он все видит. Обмануть невозможно. И поэтому сначала привязанность, сильно привязывает он этого человека к этой девушке молодой, которая станет домокловым мечом для его судьбы. Привязывает к ней. Начинаются счастливые дни такие у него. Для чего, чтобы он поверил вот в это во все хозяйство. Потом дальше молодая девушка-то, она же ну, не божественную природу-то имеет, потому что она качеств хороших не имеет, понимаете, хорошая девушка не возьмет чужого человека, у нее совесть не позволит это делать, а если совести нет, тогда берем чужого, совести нет, берем чужого и наслаждаемся с ним но так как это чужой человек богом несанкционированное отношение поэтому между людьми нет глубокие связи почему люди не могут друг от друга уходить потому что глубокие связи между ними. а если глубоких связей нет значит тогда что происходит дальше а дальше девушка чувствует что что-то постоянно как-то его вот от меня отшибает вот у него какие-то связи там она чувствует что-то там есть он говорит да я ее не люблю она меня бросила но тогда почему-то о ней все время говоришь, и о ней. Она тебя обидела, на тебя бросила. Давай обо мне говори. Она чувствует что-то не то. И потом что происходит? Третья стадия. Хрязь. Прощай. Со всех вокзалов поезда ходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда Под белым небом января. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай, А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотри. ты, что происходит? Уходит девушка, уходит потом, и, он потом э -э -э, и к жене назад уже не вернешься, потому что обычно проходит лет пять, вот вся эта катавася крутится. А жена уже что она сделала? Она год поставила ждать, она молилась, просила. Ну, если у человека есть разум, то он возвращается обычно обычное время этой молитвы. А если нет разума, и слава Богу, значит, ей положено лучше знать человека. Но в это время кажется так тяжело, и как будто Господь что-то не то делает в моей судьбе. Она молится, она просит служения у Бога. Она не просит мужа назад. Она говорит, ты сам сделай как лучше нам обоим. Я хочу сохранить семью. Но если это не так, это твоя воля выше моей. Пожалуйста, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Я хочу уже не есть курицу теперь. И так далее. То есть она молится. Нравится. Right. И год сроку она поставила, и она пишет письма своему мужу, говорит, пожалуйста, давай сохраним семью, возвращайся назад. Вот это твоя идея, что только я виновата, может быть, она и правильная. Но если ты взрослый и разумный человек, то ты простишь меня и сможешь вновь опять возродить нашу семью. Искренне письма таких с вернуть ситуацию. Пять, шесть, семь писем звонит ему, также пытается его вернуть, унижается, потому что в это время он ее поносит, смеется надо мной, над ней. И так надо продолжать, пока, наконец, через год в сердце не наступит облегчение. Когда срок закончен, аскеза эта совершена, сердце становится легко, Бог прощает и говорит, «Впереди в жизни только да И человек идет уже дальше своей дорогой уже по жизни. понимаете? Потому что так судьба, она оборвалась, она не смогла осуществиться, не хватило сил. Но Бог прощает, Он дает возможности дальше. Новые. А тот мужчина, который остался здесь, с девушкой молодой, он тоже может же сохранить свою семью вторую. Если тоже будет раскаиваться в том, что он не смог жить с первой женой. Если раскаяться, попросит прощения и так далее. Но если в том случае, если она еще та вот с детьми не вышла замуж, то раскаяние означает возвращаться назад. возвращаться назад. Потому что Бог еще не, санк... не дал санкцию на эту новую отношения, новую семью. Когда он дал санкцию, когда та женщина вышла замуж с детьми, тогда, значит, ты уже можешь не возвращаться, но тебе все равно ну, придется раскаиваться за то, что ты сделал, иначе твоя вторая семья будет разрушена. Система понятна, нет? Возвращайся холодным утром. Желание добиться славы — это нормально? Нормально. Чем руководствоваться артисту, певцу в своей деятельности? Смотрите. Когда человек рождается с желанием власти, славы, успеха, денег, это нормально. Это указывает на его благочестие. Не Неблагочестивые люди вообще ничего не хотят. У них амбицизм. Они как растения. Сидят дома и все, ничего не хочешь. Значит, не хватает благочестия. Все благочестивые люди благочестие сначала идет в амбиции. Что такое амбиции? Это желание жить по-другому. Понимаете, я хочу как бы вот этого в своей жизни, того. Вот эти амбиции жгут сердце. Но амбиции сами не помогают жить правильно. Это всего лишь нереализованная личность, которая живет на амбициях. Допустим, человек хочет властью управлять. Это амбиция. Но если человек на амбициях начинает управлять людьми, то люди плюются таким управлением. Это не надо, потому что он им помочь не может, такой человек. Если человек хочет власти, значит, это желание должно трансформироваться в желание заботиться о людях, которые добровольно отдают ему власть уже Они ему дают возможность управлять, если он вкладывает в них силы. Понимаете, о чем я говорю? Но само желание власти, оно сидит как основа жизни человека, как стержень, который указывает на природу человека. Природа ученого дерзает быть умным, развитым. Это его амбиция, он хочет быть развитым в плане знания. Природа управляющего – это амбиции власти Природа торговца это амбиции в плане денег и богатства. И природа творческого человека это амбиции в плане своего творчества, в направлении, в котором он хочет двигаться. Всегда амбиции должны быть. Нет амбиций, нет значит благочестия. Человек как растение, значит, живет. У него нет силы развиваться. Ну ничего не надо. Ничего не надо, это не значит, что ты совсем уж такой отмороженный. Это значит, просто ты неправильно живешь. И всегда, в любом случае, и даже чтобы у тебя амбиции появились как-то развиваться, для этого нужна молитва. Сначала высшая цель жизни на первом месте стоит. Потом дальше у мужчины деятельность, у женщины семья. Итак, мужчина, который развивается в духовном плане, он работает над собой. Не знаю, о Геннадьевич, не знаю, ничего не хочется вообще. Я вот с утра как бы проснулся, все, ничего не хочется. Все, начинают заниматься духовной практикой. Ищи свою веру, ищи наставников, ищи духовных отношений. Приходи туда, где занимаются духовной практикой. Через этот приход тебе придет силы. Силы приходят от Бога. Ты пришел в храм, пришел на собрание духовное, поехал в святое место, там будут силы. Ты там получишь вдохновение. Вот вы сейчас на лекцию пришли, вы сейчас напитываетесь как батарейки силы, У вас появляются силы. Все выше, и выше, и выше. Метитесь все больше, наливаетесь, если вы думаете, все, начну рано вставать, там начну то, начну все. Ну, то есть у вас идет процесс, вы наполняетесь это хорошо. Это происходит через общение. Нужен контакт. Нужен контакт с высшей силой. Я точно так же наполняюсь. Понимаете, я тоже еду, я тоже слушаю, я постоянно молюсь, контактирую с своим наставником. Все то же самое. Понимаете, нет другого способа вообще получить вот эту силу в свое сердце. Это как через веру. Через веру. Итак... Поймите такую вещь, что даже если человек просто беспомощный перед жизнью или ленивый, это не значит, что он не может поменяться. Он начинает правильное общение, просто заставляет себя в уши плеер всунуть и слушать духовную музыку, слушает молитвы, слушать наставления. Жизнь начинает меняться. У него в сердце появляется вот этот энтузиазм, желание что-то делать. И он еще не знает, что делать. У него нет идеи, чем заниматься, но желание меняться есть рождены, чтобы как сделать бы, преодолеть пространство и просто. Ну то есть человек уже начал чувствовать, что он не зря родился на этой земле. У него есть силы меняться, потому что силы приходят свыше. Дальше следующий этап. Он начинает действовать. Женщина начинает в женской сфере. Она знакомится с подружками, о всех заботится. Бабушку, соседку кормят пирожками, потому что она уже старенькая. А, там птичек кормит во дворе. Там деревца посадила, на газонах пускай растут. Она очень занята, она обо всех заботится. У нее щечки становятся более румянные. Чем больше забот, тем больше энергии любви вращается в ее жизнь. Чем больше энергии любви вращается, тем больше щечки лучше становится, губки лучше глаза. Лучше, волосы все лучше, все становится лучше, у нее глаза, бриллианты три карата, гугл ее, не поверите, ребята, понимаете, все меняется, в лучшую сторону, почему, потому что она наливается женской красотой, женской силой. Это не происходит, потому что она накрасилась, вот у нее губы там, не поверите, ребята, вот такой слой помады. Нет, это внутренняя энергия. Она из общения идет, из отношений. Отношения у женщин начинаются, женские, когда у нее появляется сила. Сила идет из Бога. От Бога идет сила. Значит, первое, что это духовная жизнь. Надо себя тянуть туда, где люди занимаются духовной практикой. А потом начинается энтузиазм уже жить, как женщина. Не как мужчина жить, а как женщина. Потому что когда человек не божественную энергию берет в себя, а демоническую. Тогда женщине хочется работать больше, а мужчине хочется сидеть дома и пить пиво. Все происходит наоборот, понимаете? Когда человек божественную энергию берет, женщине хочется развиваться как женщина, а мужчине как мужчине. Идет развитие. Женщина еще не знает, с кем она будет жить, у нее нет семьи вообще, но она уже счастлива, даже без семьи счастлива. Поднимите руки, кто так девушки начали жить уже счастливы без семьи. Это значит, что у вас очень скоро будет семья, 100%. Все, Надо стать счастливой сначала, а потом уже все само собой решится. Если кто-то еще не стал счастливым, значит, двигайтесь в этом направлении. Молитва плюс помощь другим, забота обо всех, женская забота. И счастье в сердце приходит до замужества. А потом уже на тебя начинает смотреть, как на счастливую. Такая корова нужна самому. Не выдаешь зад встанет рука. Понимаете, женщина тогда красивая, то она нужна самому уже все. Красивая не значит, что помада там 20 мм, а она функционально красивая, то есть она заботится обо всех. У нее уже другая красота, не внешняя, а внутренняя, более надежная, надежная красота уже появляется. Дальше у девушки появляется четкое представление о том, какова будет ее семейная жизнь. Бог дает знания уже. А молодой человек начинает понимать, чем ему заниматься. Само собой. Потому что когда человек начинает функционировать как личность, приходит время, и он начинает чувствовать, что ему делать. Сначала мужчина, который сидел дома просто и пиво пил с рыбой, и смотрел э, там, «Мертвые не потеют» 55-ю серию. вот, Когда ему надоело уже так жить, он начал слушать духовные лекции, начал ходить на программы духовные, начал молитву. В этот момент у него пошло развитие. Рано вставать, начал работать над собой, там, в холодной водой обливаться, в бокс пошел. Моду набили, стало легче. Вот. Потихоньку развивается. Ну, то есть, чувствует, что какие-то силы как бы пошли. Ну, что-то он по-мужски так зажил уже. И дальше он просто идет работать. Куда, не важно. Ладно, надо, чтобы просто вот эта мужская энергия задвигалась, нужны аскезы в жизни. Мужчина не может жить без аскез. У женщин женские аскезы. Это о заботах. Женщине очень трудно заботиться. Не потому, что хочется, чтобы обо мне заботились ребки, но Обо мне Понимаете, не, не, не как я могу заботиться о Меня нежно не называют, как я буду нежным. Мне конфетки не дают, как я буду сладкой. Понимаете, это такое. У очень трудно заботиться. Вот смогу, я клятвы не нарушу. Ну, то есть, духовная энергия дает силы. Женщина идет, улыбается всем, она заботится. Хотя ей хочется, чтобы о ней заботилась. то же самое, только по мужски. Ему очень трудно тоже идти на работу, блин, потому что он хочет быть начальником, а надо подчиняться. Йо. Понимаете, он хочет такую работу, чтобы деньги сыпались из ведра, и ничего не делать. А такой работы не бывает. И поэтому как бы тяжело идти и пахать просто на дядю Васю. А надо. И он идет и работает. Просто развивается как личность. начинает аскезы и совершать, мучается, но жизнь уже пошла. И постепенно, чем больше человек духовной практикой занимается, тем больше в сердце осознанности, куда идти, как жить. У него появляется круг людей, меняется, они ему подсказывают тоже. Идет развитие личности постепенно. И когда человек реально уже чувствует победу над своей судьбой, тогда у мужчины появляется его предназначение в жизни, а у женщины семья. Когда у мужчины появляется беспредназначение, он расцветает. Он становится сильной личностью. И все девушки, они на него начинают смотреть сами. Потому что девушкам нравятся такие мужчины. Идет солдат по городу, и от улыбок вся улица светла. Понятная система? То есть мужчина развился как личность, он победил себя, он стал красивым. Потому что он привлекает девушек уже, потому что он даст счастье, может подарить счастье в жизни. Да, развитый человек. И может женские эмоции терпеть, потому что он наполненный. Наполненный сосуд, он это сосуд, который имеет силу. в него камешек бросит, он бульк и изменит. А если сосуд пустой, бульки, дым камешек маленьких выросли, тяжело, а если наполнены, булькой, все, нету жена, ааа, у меня плохо, все будет нормально, наполнен сосудом, она такая растворится будет, мне все будет хорошо, как-то спокойно. Я тебя поэтому люблю. Понимаете? Сильный личный, сильный мужчина. Вся источник силы идет от Бога, все идет от духовной жизни. Так как люди сейчас духовной жизнью не занимаются, они поэтому все, как бронтозавры, вымирают, понимаете? Мужчины вымирают, женщины вымирают, остаются дружки, как в, этом. в Швеции сейчас закон о дружках сделали, что нет мужчин, и женщин – дружки. Женщина может в рюкках ходить, мужчина – в юбках, потому что все дружки. Мужчина должен стать мужчиной, женщина, женщина. Такая система. Как не потерять интерес, вкус отношений через много лет супружества? Хороший вопрос. Но это немножко не по теме, конечно, но вот видно у вас такое вот развитие у многих, что вам не да предназначения человека, вам бы как-то выжить просто. Даже более высокий уровень материала предназначения какой-то в жизни просто выживаем и все смотрите запомните две два, две разные вещи две разные вещи первая влюбленность вторая любовь что такое влюбленность наслаждаемся наслаждаемся друг другом. наслаждаемся просто живем вместе и используем друг друга Женщина чувствует рядом с мужчиной хорошо, потому что она кому-то нужна. Мужчина чувствует, что есть что помять, потрогать там и так далее. Эксплуатирует тело женщины. Женщина эксплуатирует волю мужчины. Они живут друг другом счастливо. Это называется наслаждение друг друга. И чем они занимаются? Они просто вытаскивают хорошую карму из своего сердца. Когда люди влюбляются, то хорошая карма выходит наружу, а плохая сидит сзади. В результате человек преображается, он становится таким красивым, заботливым, правильным. Все самое лучшее в нем проявляется. Все самое плохое не видно. И вот так люди начинают жить друг другом, Чувствуют, что у нас все нормально, алиогеналь. наши лекции не нужны. Вот. И как бы идет процесс вот этого вот, ну, просто пожирания хорошей кармы друг друга. Он длится обычно 3-4, максимум, это самый максимум 5 лет. Такое редко бывает. В основном год, уже все заканчивается, за год. Но иногда до 5 лет. Представляете, можно балдеть. И потом дальше что происходит? А дальше происходит то, что уже как бы уже не работает система. Выключатель включаешь, а он свет не загорается. Я мужчине улыбаюсь, и она говорит, я раньше ты со мной по-другому разговаривал. Он говорит, а ты на меня раньше по-другому смотрела. И с тобой был раньше другой секс. Она говорит, я такая же, как была. Понимаете? Они такие же, как были. Но уже это, ну... Как Ваську спирки пропитали, ну, сам попал в бутылку в этот спирт, и как бы его выжимали, выжимали, в мали, как бы ну, Васька нечаянно умер. Потому что его выжимали слишком сильно, понимаете? Но спирт уже не капает. Можно выживать, выжимать друг из друга вот этот балдеж. Но скоро он, он закончится, понимаете? Даже башкирский мед в какой-то момент, если один и тот же есть, он уже премдается. Понимаете, о чем я говорю или нет? О том, что все приедается в этом мире. Если мы балдеть чем-то хотим, все надоедает. Одно и то же надоедает каждый день. Постепенно. И как вот мне задали вопрос, как Олег Геннадьевич не потерять интерес? Они а как? Потому что вот этот способ влюбленности, жить влюбленности, это стопроцентный развод, стопроцентный, даже не 99. Это просто мина замедленного действия. Потому что влюбленность это просто то, что дается людям для того, чтобы они сначала были вместе. И все, это дается для встречи, не для отношений. Теперь давайте что-то шутку любовь поговорим. Любовь это абсолютно бескорыстное чувство. Это желание просто служить близким человеку, неважно кайф или не кайф. Просто служить и все. Кайф или не кайф. И у любви есть четыре стадии. Слушайте внимательно. Первая стадия. Я молюсь Богу и достигаю того, что я принимаю в свою жизнь этого человека со всеми недостатками. Буквально в смысле слова человек привыкает ко всем недостаткам, они его не беспокоят. Низкий человек. Первая стадия. Молитва. Мне... Спокойно с этим человек жить. И на этой стадии человек едет домой, он знает, что он так будет отдыхать. Не ругаться, не конфликтовать, не мучиться, не потеть, а отдыхать дома. Хорошо, спокойно становится, потому что я приняла. Один человек хотя бы должен принять из двух. И тогда начинается любовь уже. Она в одну сторону может сначала течь, а потом раскручивается в две. Вторая стадия, когда человек служит, молится и служит близкому человеку. Сначала вот он принимает себе недостаток, потому что служение вскрывает душу в человеке. Вот что происходит? Я что-то хорошее человеку сделал, он начинает для меня лучше выглядеть. Еще что-то хорошее, еще он лучше, еще что-то хорошее, еще лучше. И он меняется, понимаете, он был плохим, а сейчас становится лучше. Когда люди просто сексом вместе занимаются, они становятся плохими друг с другом. Потому что ничего хорошего друг другу не делают. Они друг друга эксплуатируют просто и все. А когда человек служит, заботится, жена там стирает, убирается, муж зарплату приносит, честно отдает, это для тебя. Ничего не хочет взамен, носки можешь не покупать. Вот, просто вот честно, понимаете, просто честно отдаем друг другу себя. Вторая стадия уважения. Человек начинает думать, хороший человек рядом со мной живет. Хороший человек. Причем интересно, что уважение интересным образом возникает. Тот человек, который служит, у него меньше уважения, но желание любить. А тот, которому служит, у него появляется благодарность сначала, а потом сердце начинает расти уважение. Он вроде бы не хочет, он делает вид, что так надо, потому что человек, которому служит, он сначала наглеет. Он сначала расслабляется, думает, да, ты мне должна готовить, готовить. Плохо посолила. Надо не обращать внимания, просто служить дальше, заботиться. И постепенно вот это вот, когда испражнение выходит из человека первой стадии, это Г лезет. Гэ». Ну, то есть он, он там, нет, он плохо приготовил, там, давай, ну, лекция не слушаешь, там, там Г вот. нормально. Надо продолжать служить. Потом дальше возникает уважение. Чувство благодарности. Человек думает, вот у меня жена интересный человек. Я ее ругаю, а она мне продолжает служить. Как так вообще возможно? Непонятно. Начинает меняться человек уже. Он чувствует благодарность. И у нее в сердце возникает уважение. А жена, видя уважение его, тоже начинает его за это уважать. Потому что она настроена на то, чтобы он. Ну, чтобы ему служить. И она склонна видеть, в нем хорошее. Склонна. У нее есть склонность. Когда человек служит, у нее склонность видеть хорошее, а когда не служит, склонность видеть плохое. Движемся вперед. Следующий этап. Когда.. Вот это уважение достигает силы у человека, которому ты служишь, переворачивается сердце. Он начинает реально меняться. И в это время возникает верность. В семье уже чувствуется, что все будет хорошо. Когда они чувствуют, что у нас все будет хорошо в жизни, наступает верность. Уже никуда не хочешь уходить. Будем жить вместе. И следующий этап развития семьи, любви в семье, мы говорим о любви, а не влюбленности. это, это искренность. Вот на этом этапе люди начинают уже диалог искренний друг с другом, общаться и не обижаться друг с другом. Это очень развитый этап отношений. Понятно, как не потерять интерес. Выйти, Вы даже не говорите, как не потерять возможность служить близкому человеку. Вы говорите, как не потерять вкус отношений. Вы хотите наслаждаться много лет. 20 лет спустя. Не работает система. Просто в сказках работают. Посмотрите в сказках, как люди друг друга добиваются. там Прощей бессмертного замочили, бабу замочили. Всех победили, как бы вместе встретились. Доехали до дома. А дальше что? Свадьбу сыграли. Все это в сказку включено. А дальше что? Стали жить пожевать и добра наживать. Вот сказки и сказки конец, а кто слушал, молодец. Потому что сказка заканчивается, дальше начинается жизнь.